Такого шок-контента я еще не видел, так что продолжайте смотреть. Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый коллекционер. В этом видео мы поговорим с вами про годовые наборы обиходных монет Украины. А наверняка многие из вас видели, что на Violet продаются монеты, которые достали из набора и отдельно продают. И довольно много таких монет, вы видите, абсолютно разных номиналов, это и копейки, и гривны. Но вопрос, как считается вообще тиражность этих наборов и самих монет. Об этом мы поговорим, я покажу какие наборы самые редкие, какие наборы с самыми маленькими тиражами, а какие побольше. И еще в видео вы увидите, что происходит с этими наборами на самом деле. Видео прислал мне мой подписчик. Такого шок-контента я еще не видел. Так что продолжайте смотреть. И спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Ребята, обязательно поучаствуйте в конкурсе на розыгрыш монеты. Напишите свой комментарий. Подпишитесь на канал. Выполните все условия конкурса. Ссылочка будет в описании. На этой неделе уже разыграю монеты. Перейдем к нашим наборам. Вот в такой вот книге Максима Загреба. Вот у меня есть такой вариант. Есть более наверное, новее Указаны наши наборы, которые выходили выпущены Национальным банком. И здесь мы видим: Ну, конечно, первые наборы, которые выпускал не Национальный банк, а Луганский станкостроительный завод. Или тут написано Луганский патронный завод. Что мы видим? Итак, значит, что происходит с наборами, когда они разрезаются? Действительно, Количество монет, вот, например, данный набор, который я комплектовал в свой альбом «Коллекционер», ссылочка будет в описании на это видео, я разрезал вот такой вот набор, доставал из него монетки и вкладывал в свой альбом, потому что мне хотелось иметь монеты по отдельности в годовом, в этом альбоме «Коллекционер». У нас указан тираж данного набора. Ну, здесь у нас в этой книге тираж, как мы видим, не указан. Но тираж 5000 экземпляров по, друг, по информации из других источников. Но как только набор разрезается, достаются монеты, сам тираж набора однозначно уменьшается у нас. И таких вариантов мы видим очень много, когда люди разрезают наборы. И по факту тираж монет остается прежним, но ценность набора, как набора, уже в собранном таком состоянии, с описаниями, со всем, она растет. То есть все наборы, которые разбирались, уничтожались, их тираж фактически уменьшился. И сейчас вы видите, что происходит вот с такими вот наборами, которые разбирались под альбомы. И они просто-напросто уничтожались одним из подписчиков. И вот сейчас вы видите эти просто невероятные кадры, что происходит. Мне это не верится. Конечно, с одной стороны, можно эти коробочки кому-то продать. Кто-то их коллекционирует, кто-то собирает. У кого бюджеты ограничены, нет возможности собирать с монетами собирают какие-то вот такие свои монеты, докладывая туда. Ну, то есть по-разному. Каждый собирает то, что его радует, то, что хочет и позволяют финансы. Но в данном случае вы видите, как уничтожаются такие, такие наборы. И это влияет однозначно на стоимость роста цены годовых наборов, как в состоянии набора. Значит, что мы можем посмотреть? Что мы видим? Набор 96 -го года я лично разобрал уже минус один такой набор, уже не 5000 однозначно. И с 96-го года, сколько лет прошло, сколько реально осталось таких наборов? Как вы думаете, пишите в комментариях. Существуют они вот, так, вот такие картонные. 2001-й набор, у меня, к сожалению, его пока нет. Довольно дорогой, редкий тираж, у него 10 тысяч штук на аукционе. В кстати, он представлен. Дальше у нас наборы, которые выпускались. И также я видел, как они разрезаются, продаются поштучно, отдельно. Но они выпускались не в Украине. Это Германия их комплектовала. Также этот набор у меня есть в разобранном виде. Я перекладывал к себе в свой альбом. И уже минус одна штука. У нас эти наборчики мы пропустим пока. Потому что нам интересна продукция НБУ. Что же делает НБУ? Вот, смотрите, следующий набор. У нас тираж, у них 10 тысяч. Давайте я вам покажу. Раз мы листаем, я как раз вам покажу. Набор 96-го года мы... Посмотрели. Потрясающий картонный, очень красивый вот такой вот набор. В потрясающем состоянии здесь монеты. Скажу, что если доставать эти монеты из альбома, из такого вот с такой запайки очень важно, чтобы они в хорошей среде хранились, без контакта с какими-то другими картонками, некачественным пластиком. То есть очень, чтобы вы запаковали в нормальную тему, но лучше, конечно, оставлять в оригинальной, лучше, конечно, оставлять в оригинальной вот такой вот упаковке. Следующие наборы, как видите, они уже по-другому делались, вот так открываются и мы видим. Но к сожалению, вот вот эти наборы, у них качество, качество контакта монеты с вот с этой картонкой, оно иногда было такое плохое, что на, накрывало монету. На монету шла вот такая вот какая-то патина, потемнение. Я сейчас дальше покажу на следующих, на других наборах. Просто очень неудачные, неудачные бывают покрытия, что монета портится. Следующий набор у нас. Ну вот, можно так посмотреть. Дальше вот набор у нас. Набор вот такой замечательный. Всего из двух монет. Тираж 5000 штук и вот такой вот жетончик. Довольно редкий набор. И здесь, смотрите, гривна, так называют ее каштаны да по этому рисунку. Ну, по-разному я слышал, э, какие варианты. И здесь мы видим, что на, на поверхности монеты уже начали появляться какие-то, вот какая-то патина. Попробуем, давайте открыть вам. Вот, смотрите, эти наборы очень-очень много кто э, открывал, много кто перекладывал эти монеты. Нереальное количество проданных лотов. Кстати, интересно, если кто-то считал, сколько было продано монет вот таких вот разрезанных, пожалуйста, напишите в комментарии, мне очень интересно. Давайте средств сделаем, например, по этому набору. Какое количество наборов было уничтожено, да... И по факту э, их конкретно стало меньше. И они, скажем так, держат свою ценовую категорию, свою планку. Вы видите, сейчас вот параллельно в этом окошке вот так уничтожаются наборы. Боже мой! И э, потому что ну, спрос у людей на конкретно монетки и наборы не все коллекционируют. Х ну, хотя посмотрите, какой потрясающий набор, какой красивый. Не знаю, мне очень нравится Простой э, такой дизайн, такой необычный, яркий, красочный дизайн, конечно, ну, я бы сказал, что мне очень-очень он нравится. Конечно, если сравнивать с наборами следующих годов, давайте я сейчас вот постепенно будем, будем показывать у нас э, следующий набор 2014 года. Видите, у меня еще не все наборы есть, да. вот, но они потихонечку, потихонечку, как видите... Э, Уничтожаются, да, но ну, так, так что успейте прикупить себе свой набор в коллекцию, чтобы можно было вот так вот подержать, посмотреть, показать друзьям, и в такой в идеальном состоянии монетки, чтобы никак не касались ни с руками, ни с, со средой. Вот. Это у нас 10-тысячные наборы, он тираж 10 тысяч, конечно, потихоньку-потихоньку они уменьшаются. Мне очень нравится, как сделали по дизайну этот вот наборчик, потому что действительно приятно держать в руках, очень красиво обыграли шаги. Он сам по себе такой немножко прорезиненный, цветовая гамма приятная. то есть И мы видим, что здесь, по крайней мере на, мо, на, моё, на моей версии, этих монет нет каких-то проблем с потемнением как вот на прошлых прошлых наборах было я думаю может они начали устранять хотя вот на гривне что тоже есть какая-то небольшая патина вот М -м потемнение может быть нужно действительно в каждый каждый каждую монетку в индивидуальной своей упаковке как сделали в 2019 году видели у нас Как они сделали? Этот набор, конечно, как по мне, стоимости не сильно представляет, потому что, ну, здесь монеты, которые вот эти три, они и так выпускались огромными тиражами. Ну, улучшенное качество чеканки, пруф, конечно, да, но пока коллекционеров, которые собирают в лучшем качестве чеканки, не так много. Некоторые люди кладут себя в альбом а брат, а в монетки из оборота просто в хорошем состоянии, в штемпельном блеске. И не, скажем так, не заморачиваются взять себе в улучшенном качестве чеканки. Потому что это стоит дороже, да? Каждая монетка стоит там от 100 гривен, например, да, хотя можно найти бесплатно, ну, скажем так, только за номинал в обороте, да, поискать, заморочиться. Но, кстати, вот такой вариант упаковки, он позволяет сберечь монету, сберечь монету от контакта с картоном, контакта с, с какими-то другими такими вариантами. Так, ну что, друзья, видите, что, собственно, я хотел вам в этом ролике сказать, что Количество наборов оно уменьшается. Не, не каждый человек прям на камеру показывает, что он с ними делает. Они, скажем так, они у нас уменьшаются, их перепродают, коробки уничтожаются. И, и сама цена вот этих наборов однозначно растет. Потому что проходит время, некоторые наборы вывозятся за границу, дарятся, портятся, заливаются чаем если подарили каким-то деткам или взрослые бывают такие которые <смех> могут скажем так так относиться к своим а, наборам, что они теряют теряют качество свое вот давайте покупайте себе каталоги обязательно знаете какие тиражи у разных монет а, смотрите как как как очень приятно держать такие наборчики у себя в руках. Если вы хотите, чтобы было показано на камеру, на какое количество меньше таких наборов стало, пишите лайк, пишите в комментариях. Я попрошу, чтобы подписчик мне прислал еще видео, там, где он разбирается вот с такими наборами. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсе. Ссылочка на Violet будет в описании. вот. И до новых встреч. Пока, друзья.